Здравия, друзья! На связи Денис Залевский и Виталий Шанихин. И сейчас мы запишем на видео, как происходит продажа мегаватт-контрактов. В этой инструкции запишем все от начала до конца. То есть, Виталий сейчас создаст себе кошелек на эфириуме, и туда я ему переведу мегаватт-контракты. Сейчас мы видим рабочий стол Виталия. Виталий, здравия. Доброго здравия всем. Ага. Да, сейчас заходи по ссылке. Вот я тебе в скайпе скинул ссылку. Угу. Все, проходи по ней. Окошечко это закрой, но так вот здесь вот смотри э, вверху справа видишь где кругляшок английский нажми чтобы сразу русский включить давай я пока сохраняю тут ее значит а ну вот, наверное, вот лучше сюда все значит так язык выбираем русский отлично так и вниз маленько листай то есть, mm -hmm. э, мы сейчас находимся вот на сайте аватар.нетворк.io. Нажимай регистрация, вот под входом. Правильно нажал, да? Нет. Тут есть зеленая кнопка, есть еще. Вот есть вот это, есть вот это, не важно. Ну, не знаю. Именно под входом, да? Ну, нажимаешь, что это что-то, мне кажется, одинаково. Все, начало. это получается у нас сейчас вот вводишь почту и пароль сочиняешь и повторяешь этот сайт сделан русскими ребятами они в нем просто объединили несколько кошельков криптовалют для удобства пользования Пароль один раз, да? Ну, Его поменять можно? Пароль сейчас вот пишешь, потом повторяешь. Я не знаю, еще не изучал, вот только сам 15 минут, там полчаса назад зарегистрировался. Запоминай или запиши куда-нибудь. Сейчас тогда нужно другое, чтобы запомнить. Сейчас еще раз пароль введу, чтобы уже точно верный был. зарегистрироваться да угу. сохрани все теперь заходи на почту все и ту да и по ссылке заходи а в принципе ту первую первое окно можешь закрыть вот это закрываю. Ну, можешь а, его закрыть, да, потому что ты сейчас там зайдешь. Угу. Все, вот, нажимая на буковку «Я», вот вверху, которая... А, вот Нет, на Не, вверху, справа. А, вот это, вижу. Мои а, счета. Вижу. Мои а, счета. Я сейчас в кабинете, получается, нахожусь, да? Да. Мои счета нажимаю. Все, теперь нажимает «Создать». Угу. Название э, пиши, например, пиши биткоин, вот где у тебя луч солнца. А, угу. Именно, Именно биткоин, биткоин? писать. В эфире. Ну пиши, создашь биткоин, там мало ли что пригодится. Может то в биткоинах будет рассчитываться, потом биткоины на призом поменяешь. Угу. Так, и нажимаешь создать. Пароль, он, он, ну, ввелся пароль, у тебя, он, а? он да, да, да. Который ты сочинял? Вот создался у тебя кошелек биткоин. Теперь по такому же принципу создавай кошелек эфириум. Куда, куда, куда, куда? Вот создать зелененькое. Под биткоином. Сейчас вот. Да не надо, зачем? Ты же оно у тебя уже есть. Так, значит, это составить. все, это все в одном, это все в одном а, ресурсе. А, ну то есть также и эфириум, вот здесь только подписать эфириум. Да? да, да, да. Я же объясняю, то есть это на одном ресурсе у тебя будут собраны все кошельки. Все, и нажимаешь создать. вот эфириум кошелек теперь нажимаешь добавить токен чтобы получить в, в этом у тебя чтобы создать привязку подожди не, не нажимая ничего там чтобы получить привязку к смарт контрактам по мегаваттам здесь пиши ну как там электричество можно писать можно писать мегаватт контракт напиши мегаватт контракт в названии угу. теперь вот где токен да, где токен нажимай у тебя вылазит список вот он внизу он э, вниз листай он там третий или пятый по счету снизу вот мегаватт контракт выше Uh -huh. Вот, нажимай. Счет, нажимай. выбирай эфириум. Uh -huh. Все, он автоматически привязывает, будет привязан к твоему счету эфириум. Все, добавить. Uh -huh. Да. Все, теперь видим у тебя появился еще мегаватт контракт. Для того, чтобы я отправил тебе мегаватт-контракты, тебе нужно скинуть мне адрес кошелька. То есть, видишь строчка «Адрес»? Ну вот... А, э... адрес. Не, вот, а, где... вот Да, да. Прям на нее левой кнопкой нажимай. Все, скопировано. А то, то есть, на нее просто... А... Да, да, да. На нее один раз нажимаешь. Что а, ты так? делаешь? Не надо так делать. А я просто это, ну, чтобы видеть, что, Да, действительно скопирую. На нее и... просто нажимаешь левой кнопкой, и она уже сразу автоматически копируется. Теперь мне ее в Skype скидывай. Все, теперь выключай демонстрацию, я включу. Так, я включаю демонстрацию экрана. видно да. ага. все беру получается копирую твой адрес кошелька и захожу к себе то есть вот я у себя на кошельке у меня получается 360 тысяч мегаватт контрактов присутствует надо подозреваю обновиться Все. И я нажимаю ⁇ Отправить ⁇ кому в строку ⁇ Кому ⁇ вставляю твой адрес кошелька. Так, это он же у нас, да, он. Сколько? Получается, ты приобрел 9666 мегаватт контрактов вот такую сумму я значит тебе отправляю цена одного мегаватт контракта 5 рублей на данный момент то есть можем вот посчитать сколько это получается ну для наглядности где у нас тут калькулятор Получается 966. Так, вот это у нас деление, да? А умножить нам нужно 9666 Умножаем на 5 рублей и получаем вот сорок тысяч триста тридцать рублей. Ты оплатил. Все, калькулятор закрываем. А, сюда вставляем. Тут цена газа. Цена газа 21. Это минимальная. То есть а, от нее. То есть, вы можете ее ставить от 21 до 50. Да, но чем больше вы поставите, а, тем больше у вас будет комиссия за перевод. То есть 21 это минимальная. И комиссия за, за одну транзакцию 50 рублей составляет. То есть. В кошельке эфириум за любую транзакцию, независимо, да, от, от суммы вы платите 50 рублей. Поэтому а еще необходимо э, прикупить немного эфира, чтобы э, продавать со своего кошелька мегаватт-контракты. Ну, вот На сегодняшний день пока так. И ввожу пароль. комментарии могу написать Всё, и нажимаю перевести видим что сразу отображается почта виталия лучше солнца собака его адрес кошелька. Все нажимаем подтвердить. Транзакция успешно отправлена. Ну вот видим, что сейчас у нас вперед спишется немного эфира. Вот на данный момент у меня 0041 46 90, 951. То есть в рублях это 1600 примерно рублей. Я вот закидывал перед этим. Вот. Спишется у нас 50 рублей с эфира и потом уйдут уже наши контракты. Сейчас обновим страничку. Да, видим, что вот эфир уже списался. Было 0041, сейчас 0040. Сейчас я включу пока с экрана. Да, и видим, что списались уже мегаватт-контракты. Да, давай теперь я отключаю мегав... э... демонстрацию. А ты включай давай. А я включаю. Вот я обновил как раз страницу, и все видно. Все поступило. Угу. Все, поздравляю тебя Благодарю. с покупкой теперь тебе нужно будет следующим моментом приобрести эфириума на те цели чтобы когда ты будешь продавать мегаватт контракты чтобы у тебя был эфириум у тебя сейчас там есть на карте или на яндекс деньгах сколько нибудь на карте чуть-чуть есть либо приз мы есть Сейчас ну, ну, вот, ну, я гляну, сколько там на карте. Как бы можно потом этим озадачиться, но можно сразу под видеоинструкцию сделать полный набор. 60 рублей на карте, в принципе, это ну, для начала нормально на 10 человек хватит. Ну вот. <coughs> Давай тогда. Сейчас я тебе дам следующую ссылку. следующую ссылку так, скидываю в скайпить ссылку, заходи по ней ее тоже себе сохрани, это локальная биржа тут тоже можно включить русский, а, все у тебя включено, зарегистрироваться. Здесь по-русски, по-английски? Ну, я думаю по-английски. Ну, попробую, я по-английски вводил. Можешь также лучше солнце написать, да, и все. Хотел скопировать, но не тут-то было а что ты хотел скопировать? да, хотел это логин скопировать, но это просто с компьютер медленно работает и со связью ну проще так это... будет написать да, да, проще так придумываешь пароль Почту. Иногда крупными куклами, когда в почту вводишь, он ее ну, как-то не совсем воспринимает, поэтому лучше уже в оригинале. Так, вот здесь. Крупными буквами я просто для удобства ввожу, потому что вот эта буква, она маленькая, похожа на L, а большая на I. На самом деле это L. Uh -huh. Так, копчу. Uh -huh. Так, сгенерировать ключи и зарегистрироваться. Да, да, да. Нажимай. Угу. Так, начал. Нажми еще. Угу. Сохраняй. Так, вот тут самый верхний. Выбирай, вот э, купить, нажимай. Ага. Ну, вот у этого человека только что я покупал эфир, быстро удобно. А здесь получается пишешь да насколько ты будешь покупать 600. ну с комиссией там у тебя будет угу. все и открыть сделку нажимаешь комиссия это вот перевести билет банка россии ну да за комиссия этому... за перевод там у тебя а ну это один процент там да. угу. так все, открыть сделку, нажимаешь да. открыть сделку да Uh -huh. А все ясно. То есть он от одной тысячи. А, понятно. Лимиты видишь от тысячи. Сразу-то я забыл. А, вижу. вижу. Вот. Ну, в общем. Uh -huh. Так там меньше лимитов, по-моему, нет. Давай тогда. Я тебе сейчас тогда пока переведу, там сколько? А я призмами рассчитаюсь. Значит, тогда 400 рублей мне надо. Угу. Так, давай тогда я просто за тебя эту тысячу оплачу. Человеку. Хорошо. А да, я призм. А ты мне призм переведешь. Да, да, да. Давай а тогда отлично. набирай тысячу, угу. открыть сделку. Сейчас смотри, а, то есть здесь появится чат, ну, он уже появился. То есть тут так же как в призм реализовано. Вот вниз маленько пролистай, да, то есть а здесь если вы договариваетесь, что все идете на сделку, получается человек сначала закидывает на эскроу, то есть на обмене на транзитный, счет. На, на транзитный счет закидывает эфиры, после пополнения уже мы ему переводим. Пиши, я по рекомендации, потому мы с ним тут уже договорились, что Готов вступить в сделку. Отправить. Пиши, что оплата через Сбербанк. Через Сбербанк на Яндекс. Так, да? На Яндекс. Ну, он там, видишь, принимает Сбер, ВТБ, Альфа, Тинькофф, Яндекс, Киви. А может быть, со Сбербанка на Сбербанк? Да, на Яндекс там без комиссии. А. -а, -а. Ну, и если он принимает, то почему нет? Так, сейчас ждем, пока он там пополнит. А я как раз пока захожу. Сейчас он увидит, он отправил эфир в контракт. Ждем подтверждения системы. Тут пониже спустись. Появится подтверждение. Вот видишь, что он не пополнен. Как только поступят туда эти эфиры, появится, что появились они. Так то есть вот это вот означает не пополнено, да? Ну там надпись прям видишь слово не пополнен ниже. Я пока захожу в Сбербанк. А вот сейчас пополнено все написано. Сумма 1000 рублей. Ввел номер счета Яндекс. Нажимаем продолжить. Все, перевод исполнен. Все, пиши ему, что готово. Он сейчас должен освободить сделку. Сейчас он проверит как раз. Средства, когда увидит, что поступили, должны уже завершить сделку. Да-да. А, он нажмет, что принял, а потом... Нет, он тут да, он просто он освободит. Принял. Он просто освободит средства. Угу. Тут по-другому маленечко. Ну, суть такая же. деньги пришли эфир освободил все то куда куда куда куда не торопись закрой это окошко со скайпа наверху которое ну а наверху она ну, ну, вот, теперь вот, да все смотришь да что освободил листай вверх маленечко вот видишь тут идет Ожидание сети. Вот, высвобождение средств. Ожидание сети для подтверждения высвобождения. Так, это где, где продавец высвободит средства, а вот высвобождение в вот оно. Да-да-да. У тебя они еще не поступили, подожди. Ожидаем подтверждения транз... транзакции сетью эфириум. Ну, вообще так-то тоже тут быстро происходит. Что тут обновить, наверное? Попробуй обновить. Что там внизу ничего не появилось, никаких кнопок. Ожидание Угу. Они же. А ниже? А все. Ну ждем. Тогда давай вверх, чтобы видно было. А, а вот тут что-то появилось. Или а, это было? а, ну это вот отзыв, оставь ну нажми хороший нажал Да. нажми еще раз он пропасть должен а вот. вот и теперь вот вверху видишь где у тебя твой ник луч солнца да и рядышком наверху баланс показан ага. вот на него нажимай левой кнопкой Все, видишь, тут у тебя есть отправить эфир. Вот сюда теперь, где отправить эфир на адрес. Сюда вводи свой адрес кошелька эфир. То есть заходи в мои счета. Вот вкладка 2 у тебя открыта. Мои счета, да. Вот бери, получается, кошелек эфириум, да, все скопировал. И? И туда, вот сюда его вставляй, да. Все. Отправить все. Угу. И перевод. Да? да. Это ничего там не меняется. Все, все. Все, нажимаю перевод. Нашел. Отправлено на такой-то. Все, то есть теперь заходишь в мои счета, и они у тебя тут отобразятся там через какое-то время. Ну, ну, я меня тут обновилась кабинета. Выкинула просто. Mm -hmm. Мой снова вход. Так, ну, пока еще нет, да, через какое-то время будут. Ну, в районе минуты там, двух. Ну, вот тебе получается, хватит на 20 переводов. Вообще отлично. Так ну и все тогда на этом инструкцию остановим. Вот появились. Ага. Все видим на да, 0023 13 218. Появилось все. Вот таким образом, все работает. Ничего сложного. За 10 минут можно все эти действия сделать. Благодарим всех за внимание. Подписывайтесь на наши каналы. И до новых встреч. Всем благ, всем счастливо.